Я видео снимаю, это шутка была. <звы> Всем привет, меня зовут Джора, и сейчас я буду звонить своим знакомым и разыгрывать их. <звы> алло. алло, алло, привет. Короче, мне нужен твой совет. Что? Шампунь кончился, хочу волосы хворкой помыть. Чжан, ты смеешься? Нет, я на полном серьезе. Ничего не будет. Ничего не будет. Ну, возьми специально не мой волосы. Ну так это хворка. Я не прикалываюсь, на полном серьезе. Шампунь, говорю, кончился. у меня денег нету ну так хворкой хорошо будет <пи> алло. алло алло макс чего ты где дома да. короче мне нужен твой совет чего? совет твой нужен да. у меня короче рука в банке в пятилитровке застряла что делать Рука в пятилитровой банке застряла. Ч мне делать? За огурцами лет. Ну я не знаю. Ладно. Ладно, ну все, давай тогда пока. Хорошо, давай. <смех> Алло привет. Короче, ты что, не в курсе школу на карантин закрыли? Вот это поворот. Школу говори Школу на карантин закрыли. В классе у вас кто-то заболел, школу на карантин закрыли. А -а -а. Знаешь? И на, сколько? на одну неделю где-то, пока проверка будет. Мне сейчас классная руководительница позвонила, сказала. А -а -а. А -а -а. Да блин, тебе что? Это только интересует. А -а -а. Всем там скажи, чтобы не ходили в школу. Хорошо. На одну неделю, короче. Да -а -а -а. Я тебе кое-что хочу сказать. Я видео снимаю, это прикол, был ага. Чё, а ты чё? Как ты отреагировала? Скажи хоть что-нибудь Алло, Алло, ты где? А -а -а -а. Короче, ты в курсе, что школа на карантин закрыта? Школу на карантин закрыли. Как на одну. Так, смотри, Хочешь, позвони Наталье Викторовне. Как? Она мне позвонила, сказала всех предупредить, на одну неделю не ходить, закрыли. Что врачок, что ли? Ну позвони ей, спроси. Она мне позвонила и сказала, чтобы всех предупредить. Фигачки. На одну неделю. Вон там в г классе заболели. А на, сколько, на, сколько на одну неделю закрыли. Mm, yeah. Mm, yeah, yeah. Вот я тебе, uh -huh. э, я тебе еще это. <свечес> Скинул трубку. Алло, это шутка была, я видео снимаю. What? Я видео снимаю, это шутка была. А он обрадовался, что в школу уже не надо ходить неделю М -м -м. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал А все социальные сети, где вы можете меня отыскать, внизу в описании Ну а я с вами прощаюсь, до скорых встреч, всем пока!